Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? я Откуда вы приехали? В санкт петербурга здесь, мы с Немы. Поделитесь своими впечатлениями от практикума. Ну я уже не первый раз нахожу на практику организованную Алексеем, как бы вот, в принципе очень такие насущные темы, да, то есть подобранными те клинические ситуации, которые действительно встречаются каждый раз, и которые возникают, ну, так вот, дают больше количество вопросов вообще в принципе. Поэтому очень хорошо, что большая практическая часть, вот именно подходительной теории. Поэтому сам как все организовано, все очень понравилось. Как, и хочу спасибо всем организаторам за такую интересную программу. Uh -huh. То есть, если будут еще, конечно, будут мероприятия, обязательно примите да, участие. Обязательно да? всем советую, да, что всегда очень грамотный, и индивидуальный подход к каждой теме, к каждому словам, участнику программы. Есть ли у вас какие-то пожелания своим коллегам? Да нет, все хорошо. Учитесь, учение свет. Спасибо большое за ответы. Я сейчас до любого.